Всем привет, это канал Акстар. И знаете, что мы сегодня делаем? Мы записываем видео. Внезапно, В общем, у нас уже было видео, где мы играли по очереди песни одни и те же. Там Гитарист 1 уровень 99, которых сейчас нет на канале, потому что все мои видео удалили. А сегодня мы сыграем просто наши самые лучшие хиты. То есть, Эрик сыграет то, что у него, больше всего заходит на канале. Я сыграю... Короче, прямо сейчас битва. Будет абсолютно крутой бой. Он сыграет все самое крутое, то, что он знает из Фингерстайла. Выжимку такую мощную. А я сыграю все самые крутые песни, которые я играю на... Что лучше, Фингерстайла или аккорда? Пишите в комментариях. Я знаю, что вы напишите Фингерстайл. подписчики. Твои подписчики, но знаешь против э, чего не устоит любой подписчик? Я даже если я буду тебя унижать, я максимально буду унижать. Я даже бой не буду играть в песни, я буду тупо тыкать аккорды. Я надеюсь, вы выберете правильную вещь. Тебя не нравится, дым чёрт. Я первый, мой канал. что он вообще будет играть. Правильно. Холодный ветер с дождем усилился стократно Все говорит об одном, что нет пути обратно. обратно. Что ты не пушок, а я не твой Андрейка. Что у любви у нашей села батарейка. О -о -о я, -я, я батарейка. Еще я тебе даже еще одним ударом вниз буду нежать. Батарейка. А ты видишь, ты подпевал, ты уже заведомо проиграл. Я тебя не подпевал. Я просто песни знаю. Как ты будешь подснуть богу? Кстати, не забывай подписываться на лучшие инстаграмы в мире. Конечно же, инстаграм Паши Акстара, вот он. Знаешь, почему он самый лучший? Знаешь, потому что там есть фотки с Яриком. А вот это Инстаграм Ярика. И знаешь, почему он самый лучший? Потому что там есть фотки Ярика. Подписывайся, ссылочки в описании. Тебе на твоих аккордах такое и не снилось. Мечтай. Знаешь, что не снилось? Бессмотреть, что это за песня вообще? Я у тебя потом видео буду пересматривать и смотреть, что это за название скажу... а, а понятно. Все равно не знаю. Я, я буду играть только припевы. Солнце меня. Чтобы видео за... Ты видел, как красивая тебе. Моя ладонь привыкла. Хочешь, с видео задислайкали? Я могу фразу вам сказать. Отличную песню Гагарин написал. Ничего не скажешь, скажет. Гагарина. Не скажешь. Гагарина. Лучшая песня Гагарина. Подожди, ты сыграл Гагарина? Конечно, Гагарина. Подожди, ты сыграл Гагарину Кукушку. Конечно, Гагарина. Ты, сыгр... ты сыграл песню Полины Гагариной Кукушку. Полины Гагарина? Мне, мне понравилось. Отличная песня. Можно не закрывать, пожалуйста. Давай. Бежи, бежи, бежи. Эм. Ты за меня сыгрался. Видишь, я тебе подпевал, а ты мне подыгрываешь. Кто лучше? Я, а я так стар под... Акстар, Ярик, Ярик не было. Я задел все. Видишь, там на горе возвышается крест, Под ним десяток столов, повеси на нем. А когда надоест, возвращайся назад, гулять спадя. 26 лет.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 Черненькое. Я сыграю песню, которую, наверное, вы не слышали. Кто же слышал эту песню? Ты слышал эту песню? Ой, нет, наверное, ни нет. Разу. Ни разу? Нет. Я вот сейчас просто из головы ее беру. Нет. А, а давай, подожди, стоп. Давай, начни. Тебе не нравится дым, черт с ним, убивай слова. И самая зачетная шутка, что на твоем канале выходит. Ты играешь не те, а вообще просто тональности другие. Я помню белые черные Посуда нас хрущевки двое Тоны откуда, откуда соберегаем Штуры копье, близкий стыву. Объясните теперь нам, боксеры, почему это видео так быстро закончилось? Ну, короче, не забывай подписываться на канал, на мой канал, на канал Паши, на котором и выходит это видео, да? Ну и насрать. Паша, я кажется петличку забыл выключить.